Доброго времени суток вы с любовью из моего домика-кардери. Третья декада февраля. Пора-пора посадить цветы, которые вы любите. Это в деревенском дворике могут быть ваши цветочки красивые. У вас на даче. Там, где вы их посадите, где они вас будут радовать и где вы будете ими любоваться. Я буквально вот закончила посев февральских цветов. Посадила я их в этом году, не сказать, что уж очень много тех, без которых, конечно, просто не жить, скажем так. Ну, давайте в порядку. Я вам расскажу, какие цветы посадила я в феврале. Конечно, красавица наших дворов – это петуния. Петунии у меня было в этом году много, потому как я заказывала их как профессиональные семена. И мне сделали подарок. 10 пакетиков, там и по 7, и по 10 было этих питуней. Стутик в колбочках таких. И посмотрите, какие-то красивые питунья. Я вот часть вам покажу. Вот. Я сажала их в два захода. петунья сурфиния, махровая, очень красивая. В общем, у меня нычья Питони будут прям, ну, предостаточно конечно, поделюсь ей обязательно, потому что, ну, в таком количестве, куда шию? Куда шию? Куда шию? Много, очень много. Питони, прям жалко, потому что срок годности выходит у них. Вот, это вот все в основном многоцветковые, махровые. Питони, вы можете здесь посмотреть, видите, многоцветковая, махровая питония. Следующий цветок, который... Я сажаю, рекомендую вам, еще не поздно его посадить. Это, конечно, лабелия. Вот у меня тоже их тут прикопилось и набралось достаточно много. Это вот я еще привозила в начале года голландские семена лабелия. Какие пышные. Все это я тоже уже посадила. Вот семена лабелия. Говорят, что не бывает красной лабели, но вот где это тут я вычитала. но вот мне достался красной лобелия. Все семена я посадила с тем расчетом, чтобы не оставлять их на следующий год. Я поделюсь с кем-нибудь. Ничего тут особенного нет. Лабели много не бывает, ее можно посадить и в миксе с питонией, и она будет замечательно смотреться. Следующий ампельный цветочек. Это вербена. Ну, я, наверное, ампельнотая, потому что я люблю горшечные ампельные цветы. Это вот так вот будет. Вот это вербена. Вербена. Сейчас самое время ее сажать. Вот время, время посадки вербены пришло. Так что можете смело сажать вербену. Украшением и прекрасным цветовым решением Ваших посадочных клумб будет колиус. Вы посмотрите, какая расцветка колюса. Это я вот взяла только вот такой темный колюс Black Dragon. Потом вот такой светлый, кривино-лимонный. И это вот колюс, смесь окрасок. В Любой кашпо, на любой клумбы можно посадить колиус. Это будет смотреться свежо, красиво и очень, и очень привлекательно. Ваш садовый участок, двор будет смотреться просто великолепно. Я посадила цинерарию, сажаю ее каждый год. Это такая белая, прям практически белая цинерарию. Вот что, что будет, как она взойдет, мне прям самой даже интересно. Цинерарию сажаю каждый год, стоит хорошим, красивым кустом. Ничего уже нету в конце сезона, а эта красотка стоит. Ну, чудо какое-то, прям такие огромные кусты у меня во дворе были. Ну, я любовалась до самых заморозков. Так они под снег ушли, я даже их и не убирала, представляете? В такой степени они были хороши. Вот этот минимальный набор я посадила, мне достаточно, потому что у меня и так очень много посадок. Можно посадить... Именно сейчас, уже в третьей декаде февраля, можно еще посадить. Гацанию можно посадить. У всех цветов, которые вот я перечислила и посадила, срок от посадки до цветения 2,5-3 месяца. Поэтому мы успеваем посадить. Можно еще к этому вот, к перечисленному моим, к перечисленным моим посадкам. Можно посадить дихондру, но вот схожесть семян дихондры не, не очень высокая, к сожалению, хотя она красиво смотрится, я в прошлом году сажала, но не буду сажать, потому что ну, она очень тяжело идет. у нас очень холодно, сильные ветра для дихондры. Ей не нравится, ей не нравятся наши ветра, понимаете. Можно посадить в окопу. можно посадить герберы. Красивейшие цветы. Пожалуйста, вы успеваете, если хотите. Ну, по своему характеру, понимаете, у каждого свое желание посадить цветы, те, которые ему нравятся. Ливиный зев вы смело можете посадить. Пожалуйста, гвоздику сажайте. Вы еще успеваете. Самое время посадок в виолы. Анютины глазки очень распространенные цветы. У меня они сидят как многолетние. Поэтому ну, пока, пока вот я, например, не сажала их. Хотя такое разнообразие биолы. Вы можете посадить аквилегию. Аквилегия радует глаз все лето. Высокая, красивая, с великолепным окрасом. Белые, красные, желтые синие, какие хотите. Вы можете посадить в феврале, и вы еще успеваете. Я, я вам сейчас перечислила минимальный набор цветов февраля, которые можно посадить, чтобы время от посадки до цветения было 2,5-3 месяца. И вы успеете увидеть всю красоту цветения. День становится длиннее, появляется уже изредка солнышко. И самое время расти нашим цветам. Питония, лабели, колюс, цинерария, гацания. Эти цветы будут радовать вас все лет. Сажайте, друзья мои. Наступит март и наступит время посадки других цветов. Живите с цветами, с добрым настроением. Пусть каждый день приносит вам радость, мир вашем доме.